Говорит Татьяна Дьяченко, это видео о том, как понять, есть у вас инстинкт самосохранения в отношениях или нет. Это продолжение истории про Антонину, которая смогла уйти от всех нарциссов и круто изменить свою жизнь. И вот она пишет. В общем, перед родами первый раз я собралась и нагрубила своим нарциссическим свекрам была попытка отстоять свои границы. Два месяца не общалась с родителями мужа. Муж, кстати, такой же раненый с детства, переживал насилие от своих родителей и не мог ни меня, ни себя толком отстоять. И вот я родилась, родила и потихоньку началось опять общение со свекрами. Но они выкрутили все так, что я во виновата, и я еще и прощения просила. Ну, это же для меня привычный сценарий жизни со своими нарциссическими родителями. И в 9 месяцев ребенка, когда я поняла, что на мне опять едут, и опять я проваливаюсь куда-то, и хочется покончить с собой, но это были только мысли, это ощущение безысходности, потому что дети, муж, мое богатство, никогда бы ничего подобного не сделала. Но я поняла, что дальше такое терпеть нельзя. И опять сорвалась, сказала все, что я о них думаю, и прервала общение. Ну, молодец, поздравляемый. И вот уже четыре года я в совершенном спокойствии. Были попытки опять помириться с их стороны, но я им сказала свое твердое «нет, через мужа». Вот у Антонины, видимо, несмотря на такое детство, у нее все-таки сильный инстинкт выживания внутренняя такая сила. И она послушала этот инстинкт. У нас есть такой природный механизм реакции на стресса. Борись или убегай. И вот что она сделала. Она сначала защитила себя, то есть боролась, а потом убежала. И так она сохранила свою жизнь фактически. Это всегда слушать свой инстинкт, а не думать, как я виновата и что обо по мне подумают. И вот она говорит, я понимала, что что-то не так во мне. Я копалась себе и считала себя полным дерьмом, не умеющим строить отношения. А за последние годы я каким-то чудом наткнулась на ваше видео в Ютубе. И у меня земля поплыла под ногами. Оказалось, что в моем окружении э, все нарциссы либо это более адекватные друзья Мужа, но жены их нарцисс, это же надо уметь еще к себе таких притянуть. Но причина, по которой вы притягиваете, это то, что вы жили в подобной семье, вы переживали насилие со стороны своих нарциссических родителей, и у вас не было никакой критики этого поведения, вам, вам казалось, что это нормально, когда вас упрекают, критикуют, они же вас делают лучше что они вас опускают, а на самом деле они вас просто программировали для того, чтобы использовать. А нарцисы это считывают, они видят тех людей, которые хотят ладить, подстраиваться, быть хорошими. И они держат вас как свой ресурс. И после вашего видео я составила список людей, которые меня обесценивали. И их оказалось 23. А список поддерживающих меня людей, с которыми мне комфортно всего 3. За последний год были унижения меня этими женами друзей, родственниками мужа, и все доказывали мне, что я полное дерьмо. Я плакала до судорог в желудке. Я не понимала, что со мной не так, ведь я хотела меняться, но и не знала, что не так. Я и так подстраиваюсь под всех. Идеальный угодник, и все равно мордой об асфальт. Но здесь такой механизм, вам кто-то говорит, что вы ничто, что вы плохой человек. Вы начинаете верить, начинаете думать, а что же во мне не так, я какая-то не такая. И потом все больше и больше людей вам это говорят. То есть люди вам говорят не то, что вы на самом деле, а то, что вы думаете о себе. Поэтому надо перестать это думать и говорить вранье, вы не правы. И сейчас после ваших видео понимаю, что именно поэтому морда я асфальт, потому что я постоянная, вечная жертва. Но инстинкт самосохранения спасал меня. Я, по крайней мере, научилась просто уходить от этих людей. И порвалась с этими мужа, женами, друзей, отстранилась. А потом, после того, как проанализировала, порвала отношениями со всеми остальными нарциссами. То есть интуитивно она научилась уходить, чтобы себя спасать, но у нее постоянный был вот этот самоанализ, и она думала, что что-то плохо в ней. Но когда она узнала информацию, теорию об этих людях, то она простила себя, оправдала себя за то, что уходила, и решила вообще и с остальными расстаться. И чтобы понять, кто такие нарциссы, и как с ними общаться, как от них уходить. Посмотрите плейлист на моем канале Нарциссическое расстройство личности или читайте мои книги Опасные нарцисс Вы меня спрашиваете, почему столько много? Делайте видео, пишите о нарциссах. Дело в том, что я их хорошо знаю. Я сама была жертвой нарцисса и смогла выйти из этих отношений, избавиться от программы жертвы построить новую программу, привлечь гармоничного партнера, создать новые счастливые отношения. И я уверена, что если у меня это получилось, и у вас это получится, все эти истории успеха, которые вы пишете, подтверждают, что это возможно, можно жить счастливо, а не переживать это постоянное унижение, и не быть нарциссическим ресурсом. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, Пишите вопросы, комментарии, дружите со мной в социальных сетях. Если хотите записаться на консультацию, то переходите на мой сайт, страница услуги. До новых встреч. Это была Татьяна Диченко.